В центре катализа Химического института КФУ выполняются проекты по разработке высокоэффективных катализаторов для получения органических вономеров, олигомеров и полимеров на основе непредельных углеводородов. 13 июля руководитель научно-исследовательской лаборатории профессор Александр Ламберов провел экскурсию по институту для гостей из компании Нижнекамск-Нефтехим. Нижнекамск-Нефтехим – это флагман нефтехимии. У нас Нижнекамск и группа Тайф и Сибург но это все крупнейшие производители химической продукции. Мы работаем и с Сибором, и с Нижнекамским нефтехимором, мы работаем с Газпромнефтью, мы работаем с Крейтом, с Американцами, мы работаем с Хардертом. все, вот сейчас действующий договор. То есть у нас очень много работ с разными организациями нефтехимии, нефтепереработки. Помимо прочего, гости посетили лаборатории, размещенные в новом здании химического института, построенного при содействии ТАИФ. Мы понимаем, что те наработки и современные исследования, которые есть КФУ, они принесут серьезный синергетический экономический эффект. Поэтому регулярно, на постоянной основе, на плановой основе мы взаимодействуем. Мы внедряем новые катализаторы и проявляем интерес к новым материалам которые могут быть внедрены на нашем предприятии. Поэтому... Видим в этом большой потенциал. В России разработки КФУ поддерживают крупные нефтехимические компании. Нижнекамск-нефтехим, Татнефть, Газпромнефть. На сегодняшний день разработано более 20 новых катализаторов для нефтехимических процессов. 7 из них внедрены в производство и позволили принести предприятиям дополнительную прибыль в несколько сотен миллионов рублей. А еще около 10 катализаторов прошли опытно-промышленные испытания и будут внедрены в ближайшие годы. Для промышленного синтеза катализаторов Нижнекамск-Нефтехим совместно с Казанским университетом в 2014 году открыл катализаторную фабрику мощностью производства до половиной тысяч тонн в год. Вот последняя разработка – это железокаревый катализатор, тоже в рамках 218 постановления. Разработка проведена уже, заказчиком выступает не Нижнекамск, не Химхин, другая организация. Но промышленное освоение этого катализатора будет, осво... будет начато уже в конце этого Этот катализатор пойдет в основном на... Камиль Гемоздинов, Ленар Влетьяров, Универньюз.